Всем привет! С вами, как всегда, Мугивара. И сегодня у нас будет новый сезон, новый персонаж а, и также новая карта в дуэлях. А, зашел я в 11 часов пока что до начала целый час а, как бы сезона. Еще плюс обновление кубков у нас будет. Давайте соберем здесь награду бесплатную. Вот она карта выбор Гамильтона. Так полетели. Я взял, кстати говоря, Гаса, Грея и Джесси против нас Эдгар. Ворон и, значит, старичок Гейл. Попробуем вот таким вот пиком отыграть здесь. У него вроде нету гаджета на пополнение ульты. Да, мы его забираем с помощью гаджета. Пока что размен идет. Он потратил гаджеты, мы потратили. В принципе, пойдет. Против Ворона отыграть будет посложнее, конечно, но... У меня еще, кстати говоря, до сих пор интернет подлагивает. Не знаю почему, с чем это связано. Ну, в принципе, карта очень красиво выглядит. В исполнении там каких-то всяких проводов. Видите, там сияет. Интересная карта. Так вот тоже взрываем его. И остается гейл. Гел 10 уровня. Все, вообще очень легко и быстро его забираем, эту, этого соперника. Валерьянчик какой-то. я неправильно прочитал. В общем, ждем. Так, мы получили наши старпоинты. Не знаю, зачем они вообще нам нужны. Я, честно говоря, до сих пор понять не могу. Просто получаем по КД. На скинчики тратить особо не хочется. А вот на бойцов бы классно было бы, если бы они что-то там давали на бойцов. Так, я зашел за полчаса до обновы. В Звездном магазине тоже ничего. Ну ладно, ждем. Вы еще ждем. И вот он, новый сезончик. 12 часов стукнуло, и у нас здесь мармеладка Нита, всякие новые испытания здесь, вы, выигры бой три раза, там иконку игрока можно получить. И, кстати говоря, мне нужно дойти до 22 уровня, если я не ошибаюсь, чтобы купить право пас. Вот, иначе я никак не смогу получить нового персонажа, Сладкоешку эту. Да. Кстати говоря, в магазинчике здесь иконка игрока за 15 гемов. Хотя мы можем бесплатно просто выиграть три раза подряд, и все. Новые скинчики тут. Вас, гидейл, прикольно. Вроде ничего не поменялось в магазине. Да. Давайте полетим в каточку. За нового бойца я отыграть не смогу, так как я не донатер. Но у, меня, у меня денег особо нет, чтобы быстренько покупать, скупать все предметы в этой игре. Так бы я бы уже. Давно-давно бы все скупил бы и вам показал. <laughs> Такие вот дела. Кстати говоря, я поменял немножко первый пиком. Взял бастера вместо гаса. И очень довольно-таки неплохой я взял, сделал выбор. Потому что перста жирный. Да и в целом он дотягивается своим гаджетом до противников. До всяких там амберов. Белли и все вот так вот затягиваю. И быстренько убиваю. Это вообще легко. Вот Пайпер остается только... Можем просто к ней подойти, кстати говоря. Так, подойти мы не сможем. Да, просто легко забираем одним бастером эту этого противника суперсау. Просто суперсау. Окей, okay. у нас еще, кстати говоря, можно выиграть бой три раза. Ой, два раза, чтобы забрать иконку игрока, что мы сейчас и сделаем. Полетели в остальные две каточки. Кстати говоря, поменялся фон на заднем. Видели? И плюсом ко всему а, Новую обложку сделать Прикольно Против нас Дэрил, кстати говоря, Брок И Тара Не знаю, что они сделают Ну, смотрите, фишку бастера Вот просто через стенки дамажит Боу перс вообще Просто вот так вот забираем С плэшем У него вообще проблем нет со сплэшем Идеально подходит, не знаю почему. Короче, брок. Вот опять полагивает интернет. Ну и что, мы выиграем его даже без этого. Хотя бы не навсегда подвисает, то хорошо. Так, найс. Nice. Мы выигрываем брока. Кстати говоря, ульта у Тары. Но у меня есть тоже ульта, благодаря которой я могу снять стан и притягивание от Тары. Он, правда, не попадает, не знаю, что он делает. Тем более у него еще и гаджеты эти бесполезные против моего Бастера Просто с одной таки все сбивается. Так, ну, один раз выиграть и все. Ну, прикольная обложка. Вообще по кайфу выглядит. Каждая обложка вообще суперская. Так, Спайк, Кольт и Гром. Ну, такой пик, конечно. Неприятненький. Кстати, спасибо тебе, кстати говоря, за подписочку на мой канал. Вижу, прям, активность возросла на моем канале. Вот, и, естественно, всех с Новым Годом. <laughs> 2023 первый видос на моем канале. Так, ну мы с Пайка, кстати говоря, выиграли. Остался Кольт. И Гром. <музыка> Блин, просто забираем. Да. У бастера прям идеальный ульта. Бумс. Отличное завершение. И мы выигрываем бой три раза. И, да, и, и нам дают иконку игрока. Замечательно. Сейчас мы ее и поставим. Так, где она тут? А, вот она. Все, отлично. Поставили. Ну, если тебе понравился видос, ставь лайкосик. Подписывайся на канал. Всем спасибо за просмотр. Всем удачи. Всем пока.